Не, мы сделаем по-другому. Надо сразу украл, смотри. А, вот. Да, у меня 48 рублей. Заебись. Что, Сильвер? А бесплатный у тебя есть? Вот этот? Да. Прям ровно. Хочешь, открывай? Давай, поехали, смотри. Я Ванга, О, либо это, либо это. 19 рублей. рублей О! Одиннадцать. Ну ладно. Продать его. Мне почему-то показалось, что это тусклые полосы. Тусклые полосы сейчас 200 рублей стоит. Закаленка, за, за блядь. Так, что у нас? Давай, или Elite или звезды? Я бы открыл за 12 рублей 0.07. Давай 0.07. Да. Блядь. Минус 2 рубля, давай. Че еще? Синька. Синька армейская. Вот хоторот бы не помешал. Да. <свят> Ладно. Блять, что за хуйня вообще. Давай, Сильвера Ли поправим. Ну давай, так, да честно. <свят> а, ну да. Ну это стоит. 30 рублей. Ладно. 55. О, давай, дальше. Куда идем? Даже 007 нас не купил, да? Не купил. Ебашь, его один нравится. Сейчас окупит. О, калаш. Ч ещё открываем? 40 рублей на балике. 40 рублей? Да. Рунический. Мы его не открывали еще. Ч у нас тут есть? Ну вот это дерьмо выпадает. А, не угадал. А, выбирай ты. Давай, сильвер. Хотя не, не сильвер. Ч у нас есть еще? Что у нас не было сейчас? У нас либо сервер, либо 009, 007. 00. Ну, щас, если этот соль, пойдем дальше этот 007 крутить. Да, и 30 рублей на балке. Куда идем? Рунический я купил? Нет Ебаешь Гадюка И того с 30 рублей есть 120 <связь> Благодаря моей тактике Можно продать гадюку пойти еще раз открыть Давай ну, рубасов Есть какой-нибудь? Сразу all, Blizzard, all Blizzard? Открывай Blizzard, Blizzard. А тут что есть? А тут есть... А тут, смысл говно и палок. А у меня охотник падает часто. Который ага. не долетел. Ты ел у меня три охотника. Да. Так, ладно, серебро. Давай, куда идем? Да выбирай это теперь. Так. У меня выбор всегда падает на это. Но выпадает либо вот это вот, либо вот это вот. О, преобразователь. О Опа. Нормально. Но он стоит дороже 100%. У меня эмки пока что нет, так что эмку заберу. А ты мне емку скинул. Да. Спасибо. Куда идем? Давай. Опять ноль А сколько баланс? 24. Блять. Да, ноль 07. О. Сколько? Это уже... Это уже 176. Ну тут уже, мои полномочия все Ну выделено. тут можно продать иглок и пойти еще пооткрывать Ну, хочешь, давай Пошли Куда идем? 42 а, рубля на валике 42 С, рубля? Да Близзард Близзард, он нас не купил Блять Давай, олл У нас есть олл Давай ну, так, если у меня копят, то мы его на апгрейд. Хорошо. Мы идем на апгрейд, да? Да. А на сколько поставим? Ставь... 90? И какой пи... А, мне показалось 50. А, преобра... неисправность, неисправность. Не важно. Сука. Угу. Охуй, эти 7 рублей ничего бы не зарешали. Ч ⁇ на вывод? Да, выводи.